Привет, друзья! Сегодня хочу поделиться и рассказать о клиническом случае пациентки, которая попала в клинику сегодня. Это пациентка, которая пришла первый раз, и у нее были достаточно конкретные жалобы. У нее были жалобы на попадание пищи между коронкой на имплантанте и своим зубом на нижней челюсти, отмеченной место стрелкой, Жалобы на попадание пищи с другой стороны аналогичные. Вы видите, что ситуация симметрична. И жалобы на запах изо рта, который она чувствовала в основном по утрам. Сделав снимок, это первое исследование, с чего мы начинаем знакомство в клинике, я заметил следующее, обратил внимание пациентке. Естественно, на то, что между коронкой и своим зубом достаточно легко проходит флосс, то есть контакта плотного, который должен быть, там не было. Это первый аспект. Второе, то, что касается того, что мы видим на рентгеновском снимке, вы видите, что просвет между коронкой на имплантанте и зубом достаточно широкий. Так называемый обратный треугольник. Это следующая проблема, на которую пациентка обратила внимание. Попадание пищи. Между своими зубами такого не бывает. И здесь мы видим достаточно часто встречающуюся проблему, которую мы исправляем, когда к нам приходят такие пациенты. Проблема заключается в том, что вы видите, что форма коронки значительно уже, соседний зуб наклонен, и при протезировании это не было учтено, вследствие чего создается такое поднутрение, зона, куда... После каждого приема пищи, независимо от того, что вы поели, наливается пища. Это, конечно, проблема. Помимо проблемы психологической, это приводит к тому, что э, попадающаяся сюда пища травмирует э, мягкие ткани, соответственно, потенциально может вызвать проблемы и с имплантантом. Лечение в этой ситуации одно. Коронка должна быть переделана, естественно. В процессе переделки коронки будет частично пришлифована поверхность соседнего зуба, либо пациенту будет предложено с помощью простого артентического устройства в течение достаточно короткого промежутка времени отодвинуть этот зуб с целью создания нормальной, полноценной коронки. Что же касается другой стороны, здесь проблема такая же, абсолютно аналогичная. Вы видите, что здесь работала одна рука. Здесь точно также попадала пища между зубами пациентки, что привело к развитию кориозного процесса, который развился, кстати, и на зубе, который находился рядом с первой коронкой. Но помимо этого, здесь есть еще одна проблема. Проблема, и вы видите разницу между этими двумя коронками, в этом случае коронка зафиксирована до конца, в этом случае коронка до конца не зафиксирована. То есть в процессе цементировки коронки, учитывая, что имплантант стоит достаточно глубоко, она была зафиксирован на неком э, уровне, до, до, до того, где она должна была быть. Да? И это тоже проблема. Почему? Потому что в эту щель, которую вы видите достаточно четко, попадает пища, она там остается. Находится это глубоко под десной. вычистить пациент не может. И в итоге, каждый раз, э, просыпаясь утром или вечером, допустим, да, он чувствует неприятный запах, неприятный привкус полости рта. Почему? Потому что все, что здесь остается, служит питательной средой для микроорганизмов и, естественно, вызывает ощущение и жалобы, с которыми пациент обратился, Здесь лечение следующее. Естественно, здесь тоже коронка переделывается. Каждый раз после фиксации коронок и на этапе приметки мы делаем контрольные венгеновские снимки для того, чтобы можно было убедиться в том, что мы зафиксировали коронку до конца. В этом случае, вероятно, такого снимка сделано не было, вследствие чего и возникла эта проблема. Что же касается соседнего зуба, ситуация здесь решается точно так же. Это либо протезирование соседнего зуба, либо, соответственно, его пришлифовка, если это технически возможно, и после переделки коронки э, закрытие вот этого промежутка для того, чтобы исключить попадание пищи. Это те нюансы, друзья, на которые нужно обращать внимание. Если вы анализируете свой снимок, если вы чувствуете какой-либо дискомфорт после проведенного лечения, э, похожий на те жалобы, которые предъявляла моя пациента сегодня, помните, что это один из сигналов, э, который говорит вам о том, что надо что-то откорректировать и обратиться в клинику, где вы это делали. Для того, чтобы были внесены поправки, в уже существующую конструкцию. Ну или, соответственно, к нам. Я всегда с удовольствием консультирую всех любым удобным способом. Пока без оплаты это происходит, так что спешите. Пишите мне в WhatsApp, пишите в личку на Facebook, ВКонтакте, на электронную почту. Как угодно я всем обязательно с удовольствием отвечу. И в том числе и по снимкам и фотографиям. Берегите себя, друзья. Отличного вам вечера.